Всем привет! Вы находитесь на канале платформы для трейдинга АТАС. Меня зовут Владислав Шевченко. И в этом видео мы рассмотрим полезные функции индикатора Bar Patterns. Это индикатор, который ищет бары определенных шаблонов по следующим фильтрам. Есть фильтр объема, количество трейдов, бит ask, дельта. То есть, в принципе, все, с чем работают кластера. Также вы можете смотреть отдельно понижающие искать понижающиеся повышающиеся бары с доджи относительно этого бара можно относительно тени тела искать максимальные объемы высоту хай-лоу минимальную максимальную короче он индикатор прям имеет очень много настроек давайте я поставлю свечи прозрачными сделаю чтобы они чтобы подсветка была контрастная. Заходим в индикаторы. Видим вот минимальная высота тела свечи, максимальная высота тела свечи. Максимальный объем. Можно искать его там в теле свечи, в верхней тени, в нижней тени. И есть поиск по направлению бара. Можно искать минимальную максимальную дельту по диапазону. То есть, к примеру, один из очень популярных распространенных паттернов, многие, скорее всего, его знают, используют. Я лично его ну, я считаю одним из самых, самых интересных и эффективных паттернов. В кластерном анализе. Он очень простой, но в то же время он как бы трендовый. И его суть заключается в следующем. У нас есть растущая свеча, к примеру, бычья свеча. Здесь, допустим, есть какой-нибудь там хвостик. Ну, пускай здесь будет какой-нибудь такой хвостик. То есть Open внизу, Close вверху, бычья свеча. И у нас есть максимальный, например, кластер с максимальным объемом. И он находится в середине свечи. То есть, по сути, у нас усилие движения вверх положительное. Результат удовлетворительный, да, для покупателей есть максимальный объем где-то здесь в середине и цена закрывается выше, то есть покупатель пытался двигаться вверх, продавец сопротивлялся, но покупатель его победил. Разные названия в интернете тоже есть у этого паттерна, его там по-разному называют, не важно, назовите его как хотите, для меня это… Просто трендовый трендовый бар с максимальным объемом в середине. Либо второй вариант, что тоже очень интересный. У нас есть тоже, например, бычий бар. Есть тень. И вот этот максимальный объем где-нибудь находится в хвосте, то есть в первом случае борьба была в середине бара, а в, во втором случае вся борьба основная была внизу и произошло движение дальше вверх, то есть опять же покупатель убедил, победил. Вот мы можем попробовать, например, найти такие паттерны, в, на данном инструменте это тоже фьючерс на евро что нам для этого нужно допустим будем искать в данном случае бычьи свечи да то есть нам нужны свечки которые у которых close выше чем open Вот, берем все бычьи свечи. Давайте допустим возьмем максимальный объем в нижние тени. Итак у нас выделились свечи, вы можете посмотреть эти, то есть вы сразу будете видеть нужную вам свечу, вам не нужно будет там искать ее. Вы ждать анализировать каждую, вы четко ви будете видеть а, бычьи свечи с а, хвостом внизу и с максимальным объемом. И сможете сосредоточиться на этих конкретно свечах для, там, например, краткосрочного трейдинга. Условно говоря, вы видите, что а, там, условно говоря, у вас а, по вашему анализу идет а, аптренд к примеру, да, вы видите, что пошло движение вверх, идет откат, и вы на этом откате хотите найти э, такой паттерн. И вы видите эти паттерны и можете сосредоточиться, точнее, видите эти свечи и можете попробовать сосредоточиться на них. да, То есть, есть у вас проталкивание вверх, вы можете взять этот кластер за например за уровень и работать от этого кластера с небольшим стопом, но с хорошим потенциалом по тренду. И у нас есть там вот первый, условно говоря, на этой коррекции бар, если вы там здесь купили, вы здесь получили, например, убыток. Есть второй сигнальный бар, вот он выделен, вы сюда зашли, например, вам он подходит, вы от него Например, покупаете здесь второй раз, у вас будет небольшой убыток. Третий бар сигнальный, вот здесь тоже появился. И вы здесь, например, заходите, и с третьей попытки присоединяетесь уже к тренду. Ну и соответственно, у вас потенциал движения он намного больше, чем стоп. Много разных настроек. Главное иметь какую-то идею. Например, идея в том, чтобы найти бар. Который медвежий, но с положительной дельтой. Так, так, так, так. Минимальная дельта, например, 50. А бар медвежий. Максимальный объем нам не нужен. И вот вы видите, бар, где была положительная дельта 50, но в конечном итоге было медвежье закрытие. Еще один бар. Еще ряд баров. То есть их можно, например, использовать как ловушки покупателей. То есть покупатели агрессивно. На их стороне был перевес, но в конечном итоге... По закрытию бара мы видим, что продавец здесь победил и это может быть признаком как раз ловушки маркет-покупателей. Здесь эти бары можно использовать как трендовые бары. В поисках точки входа по тренду можете опять же раскрыть этот бар и посмотреть, где был, где был уровень максимального объема, чтобы уже от него например работать до да, уровень построить и э, если цена уходит ниже там использовать его как уровень сопротивления в общем достаточно интересный индикатор на который обязательно стоит обратить внимание если вы работаете со свечами если вам важно там закрытие тени свечей что в них происходит этот э, индикатор не нуждается в шаблоне ни в каком, в принципе. Ну, то есть вы просто добавляете индикатор и уже делаете с ним, э, что хотите. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Делитесь в комментариях, полезен ли этот индикатор и для каких инструментов вы его будете использовать. Хороших торгов и до встречи в следующих видео.